Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео поговорим о такой красавице гордении жасминовиной. Я знаю, что очень многие хотели бы иметь и растить такое растение у себя в доме, но боятся, так как она очень капризная, и даже если ее покупают, приносят домой и через недельку-две она погибает. И вот как раз я расскажу именно свой личный опыт, как ухаживать за горденьей, как ее сохранить после покупки и как вырастить вот такую красавицу. Я ее также покупала, маленькую в Леруа Мерлен, это было в мае 19 года. И на сегодняшний день ей два года уже. Она у меня из транспортировочного кашпо, я ее пересадила в один горшок керамический. И затем ее пересадила вот в это кашпо. Сейчас покажу небольшой отрывок из видео, как я, какая она была маленькая и как я ее пересаживала. Всем привет! Сегодня в моем видео будем пересаживать красавицу горды. Смотрите, песочек такой хороший, прям зернистый. Можно вот так вот подавить горшочек слегка. Ни в коем случае не повредить корешочки. Она этого не любит. Она очень чувствительна к пересадкам. Переувлажнить. То есть все нужно в меру. И вот так вот присыпаю земелькой. Несла на ее законное место. Здесь вот у меня стоит такой вот поддон. Здесь керамзит и вода налитая. Вот я сюда ее поставлю. Она у меня по соседству с розами. Здесь окно. На нее попадает солнце. Она любит солнце. Mm -hmm. Ну, вот такие, если прямые солнечные лучи, у меня как раз притеняются там растения. Посмотрите, сколько на ней бутонов. Очень вкусно пахнет. Смотрите. Красоточка. Вот здесь, смотрите, скоро вот-вот откроется бутон. Листочки хорошие. Я сейчас вам подробно расскажу, как я за ней ухаживаю. Сейчас еще покажу ее красивые цветочки. Она очень большая, очень широкая, высокая, и место она у меня очень много занимает. Сразу скажу, Гордыня предпочитает керамические горшки. Вот такая красотка. Давайте начнем с покупки. Что в первую очередь нужно сделать для этой красавицы, чтобы она у вас не погибла. Итак, вы принесли Гордыню домой. Поставьте ее на светлое место, и чтобы на нее не прямые солнечные лучи попадали, а через какую-то занавесочку, либо за растениями, либо ну, напротив окна. И ни в коем случае, чтобы не было сквозняка. То есть вот поставили ее, и можно даже поставить на поддон побольше, насыпать керамзит, налить туда водички, и поставить горшок с горденью, так как она любит повышенную влажность воздуха. Тем более в магазинах ее орошают. Допустим, в Леруа я знаю. И если в садовых центрах, там есть специальные такие, которые орошают, и там поддерживается влажность. Поэтому они там, в принципе-то, и хорошо себя чувствуют. А когда приносим домой, соответственно, у нас дома сухой воздух. А если еще и зимой купили, то отопительные приборы работают. Вот, поставили ее на керамзит. И поливайте... По мере пересыхания грунта, ну хотя бы наполовину, а может даже и побольше, гордения не терпит застоя воды. Это самая, наверное, важная причина гибели растения. Потому что все думают, она же любит влажность и начинают ее поливать. И тем самым просто убивают растения. Не нужно этого делать. И даем ей адаптироваться, привыкнуть к вашим условиям, пока не пойдет рост. Если вы увидите, что у вас появляются новые листочки, только тогда вы можете ее перевалить, не отряхая почвы магазинной, в которой она росла, просто поставить в другой горшочек и желательно не намного больше, а вот два пальца да, вот два пальца вокруг шкафа, чтобы было. И по своему опыту скажу сразу, грунт использовать нужно универсальный. И добавить туда какие-то разрыхлители. То есть а, это может быть перлит, вермикулит, обязательно древесный уголь. А еще хорошо, продается в магазинах уже грунт такой готовый в пакетиках. Тоже для цветущих растений Кислотность там нормальная И там идет еще дерновая, листовая То есть вот такая земля Можно купить вот такие небольшие пакетики, Совсем один, прозрачные пакетики, как продаются И вот можно вот в такой грунт даже ее садить Я садила и горденья очень прекрасно себя чувствует если такой земли нет, то можно вот просто универсальный брод и доводить его, чтобы он был рыхлый, воздухопроницаемый. И чтобы вы когда ее поливали, водичка вся уходила. И если водичка в поддоне образовалась, из поддона сразу водичку нужно убрать. Ее лучше раз в месяц полить а, с лимонным соком. Сделать водичку такую, ну примерно на литр водички, несколько капель, допустим, либо лимонного сока, ну, я лимонный сок добавляю, я не добавляю в гранумах, которые есть, лимонная кислота, я всегда натуральный лимоны всегда продаются у нас. И все. И ей этого достаточно. Свою гордыню я не опрыскиваю. Потому что это тоже может привести к какому-то заболеванию. Водичка просто остается и начинается потом листья портиться. И самый еще, допустим, признак, допустим, вот, у гордыни часто начинают сохнуть, чернеть кончики листьев. Это все от перелива. Не заливайте. Это самое важное для гордыни. Если вы ее заливать сильно не будете, она будет у вас расти. И у меня, кстати, по поводу грунта, я знаю, мне пишут, ой, гордыня любит кислый грунт. Вы знаете, я не соглашусь с этим. Потому что у меня была гордыня тоже хвостик большой. И я потом взяла, купила грунт для гордыни для гордынии. И все. Я ее посадила, я ее не смогла спасти, у нее сразу вот не понравился ей грунт и она у меня погибла, я не могла ничего сделать. Потому что все знают, что цветок капризный и если ей что-то не нравится, она сразу погибает. Да, и конечно не забываем подкармливать гордению а, удобрением для цветущих растений. Я использую фертику. Прямо на кончике чайной ложечки где-то на литр обязательно теплой воды. Я поливаю горденью из-под крана, воду беру. Я ее не отстаиваю, цветов много, и поэтому у меня не только горденья капризная, у меня еще есть капризули. Так что у меня водичка вся из-под крана. Добавляю туда удобрения, размешиваю, и раз в 10 дней я ее поливаю. И раз в месяц поливаю чуть, а, с капельки там лимонным соком, водичкой. Все, не в холодную воду. Нельзя, вообще ни в коем случае. Она должна прям тепленькая быть. Но я все цветы так поливаю. А после адаптации вы ее пересадили, значит. Она уже у вас адаптирована, она растет. И также маленькими дозами просто поливать ей грунт. Я еще делаю, знаете как, допустим, если я вижу сухой грунт, но я знаю, что там-то еще влажность есть, она не может так долго, быстро пересохнуть. Я просто беру из пулевизатора, а есть такие, как бы, которые просто нажимаешь, и водичка так. Я вот так вот э, ей немножко верхний грунт смачиваю. Я ее не поливаю, я даю там просохнуть. Корни все равно не должны стоять в болоте. Нельзя это делать. Следующую пересадку я делала уже через полтора года. Это вот в это кашпо и еще... Кашпо не нужно брать высокое, у Гарденни корневая система, она такая более поверхностная, да, и лучше ей брать широкие, вот такие невысокие кашпо, керамические, она очень ей нравится. А если высокое кашпо, то нужно наполовину примерно заполнить керамзитом, керамзит обязательно. И сейчас вам покажу немного видео как я ее пересаживала второй раз, а ссылочку оставлю под видео. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет пересадка новая кашпо Гардения до 2 метров. Ну, в комнатных условиях, конечно, она будет меньше. Но вот посмотрите, мой экземпляр. Ему чуть больше года, как я ее ее купила вот такой горшок красивый, просто вообще случайно наткнулась на такое кашпо, это кунгурская керамика. Отлично. Ну, теперь будем потихоньку вытаскивать красавицу из горшка. Посла у меня уже корнями к этому горшку, это все я потом положу ей в середину. кашпо, она предпочитает вот такие вот, как я ей купила. Ничего отряхивать не нужно. И еще один немаловажный момент. гордыня не терпит перестановок. У нее должно быть ее место. Вот вы ее поставили и все. Вот я ее сейчас для съемки просто вынесла. Чтобы она не сливалась с другими растениями. А чтобы ее посмотрели, какая она у меня красивая, большая. И здесь ее хорошо как раз-то и видно. А так она у меня стоит на одном месте. Я ее с места на место не таскаю, не поворачиваю. То есть она у меня как стоит, так и стоит. Это тоже очень важно. Особенно при закладке бутона. Еще раз повторю, все, что я вам сказала, это только личный опыт. Я с вами поделилась. Не бойтесь выращивать горденью. Просто нужно соблюдать некоторые правила, и все у вас получится. Как она, я могу сказать, она в принципе и не капризная. Так что подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.